Ты знаешь, что еще будет? Есть такая песня Аллы Борисовны Покачевой. Да-да, слыхал, помню, в детстве. Да. Ну да. Ну, да. Как не уважать этого великого человека? Я еще помню, как она в 2014 году всю семью на Юрмалу привела в желто-блокинных тонах, как раз когда у нас был. Крым забирали, и на Донбассе началось. И помню, как она, по-моему, если не ошибаюсь, когда Путин вручал ей орден, она сказала, а куда сумочку поставить? Он сказал, на столик. А она говорит, а как Крым, она не пропадет? Ну, и вот но ее позиция... Баба, она язвительная, да, она умела. Позиция сейчас, но это же не баба, ну куда, Марк, это же ну, Алла Руссона. Да. Кто мы такой Путин? любим, любим. Мел, любим. Мелкие политические деятели эпохи Пугачева. Она да. как это... Э, Алла Борисовна, это... Человек принципиально. И вот ее позиция сразу сейчас, когда она выехала, да, и... и как бы она заслуживает достойного уважения, знаешь... У нас очень принято гнать на ну, Россию. Такое, пропаганда на уровне России. Ну, рабы, сволочи и так далее. Примитивная лобочная эмоциональная пропаганда. Вполне понятно в устах людей, которые да, переживают тяжелейшие травмы. Бучи, Грюпали и так далее. Но у Лакунина была хорошая фраза. Он вложил ее в уста Фандорина, когда там сказал, что судить о нации надо не по худшим представителям, а по лучшим. Ну, это не только Фандорин такой да. говорил. Вот такая история, да. Поэтому, глядя на Бориса, мы понимаем, что... Не все потеряно. Ну, как говорится, как говорится. В любом случае, мы ждем, конечно, на этом направлении тоже какого-то обновления, такого перезагрузки персональной. Ее многие ждут, потому что на самом деле это играет и на разжижение, разжижение системы очень мы... сильно, потому что кто-то, кто остался за бортом санкций, он счастлив, так сказать, вот, показывает Буратину. Сыграем в эту игру, я думаю, что сумеем достать всех, я думаю, что мы, мы все понимаем, что в новой России мы должны увидеть таких людей, как Каспаров, как Ходорковский, как Навальный, как Фейгин и многие-многие другие. Да, будем которые будут в рамках политической борьбы, но, но взаимодействовать на благо своей, своей страны и своего народа. Я очень надеюсь приехать в Москву, прогуляться по Красной площади после того, как это все закончится. В том смысле, что когда вы придете к власти, вернетесь к власти в России и создадите там нормальное демократическое государство, которое в, в, в, как это, в семье всех народов будет строить новую землю, новую цивилизацию. Все, все хорошо. Но с удовольствием прогуляюсь. Покажите мне... Там, где вы у Кремлевской стены будете хранить или или где товарищ кого не дай бог упаси <с тебя <с Типунтина или какая им Кремлевская стена Хоть покажете, где и свозите туда я с удовольствием я поставил Нет, там будет развеяно развеяно над Волгой где-нибудь чтобы никто не знал где они такие люди, да, как Лжедмитрий Дмитрий. Ну, да. вот извини, мы вот, мы, как вы говорите, мы с Украиной, мы с Россией настоящие, Конечно, до этого надо вернуть Крым и надо вернуть Донбасс. И, наконец, уже применять тот факт, что Украина – это другой народ, другая страна, и зажить какой-то спокойной жизнью.